Вот особенно быть здесь, как, как надо. И я не понимаю, какая система сейчас мы пытается управлять, потому что ну, это же не человеческая изначально. Конечно. А. Любо вся эгрегориальная система, они изначально не человеческие. Пытаются управлять э, многие. Системы, которые вас заинтересованы. Грегори, к которым вы подключены. Прежде всего, это Грегори вашей семьи. Второе, это эгрегоры вашей религии, вашего государства. Они первые бьют в колокола. Да? И в ту систему, в которую вы подключены более глубоко, та и первая реагирует, что вы сейчас пытаетесь из нее выйти. Стихии находятся, изначальные природные источники стихий находятся в надэгрегориальном пространстве. Соответственно, если вы их подключаете, от эгрегоров вы избавляетесь автоматически. Но что такое избавиться от эгрегоров? Это не просто получить свободу, это потерять аминтиры жизни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 Никогда вы еще таких сил на себя не тратили. Но оно того стоит, поверьте. Чем, чем больше было дыр в Австралии, которые вы вчера залатывали, да, и, и всегда много, особенно если у человека большое и богатое прошлое, то, конечно, на залатывание этих дыр будет уходить очень-очень много сил. И это еще будет продолжаться. Вы должны быть к этому готовы, потому что процесс запущен. Мы хоть и сказали, утром все должно быть закончено, но подсознание оно может начихать совершенно на наши команды, и он скажет, ладно, ладно начали так заканчивать. Да? И поэтому, конечно же, сил не хватает. Кого-то ты вагон разгрузил. Да? Да. Оно восстанавливается. В принципе, восстанавливается все быстро. Стихийные силы дают подключение к более плотному и более мощному источнику энергии, чем это просто обычный человеческий мир, с которым мы привыкли питаться раньше. Но цена вопроса достаточно высока. Да? Поэтому лучше, лучше, конечно, перетерпеть. Стихийные чистки всегда самые тяжелые. Если Это говорит о том, что каверс в астрале было не очень много и на залатывание ушло не большое количество сил психических и физических, и поэтому весь избыток он пошел как раз на приход. Вы знаете, все у нас, все хорошо, даже обесточенность, любой эффект, который мы видим, это и ощущаем, это всегда хорошо. Хуже, если мы что было, что не было, а что время провели, вообще не понятно. Да? Вот если такой эффект мы видим, то, конечно, нам он не нужен. Мы задумываемся над тем, а была ли вообще проведена работа. Я вас вижу, пожалуйста. Вчера да. было условно без сна. Сон был всю ночь, яркий. Да. Значение он был пустой или все-таки он имел. Нет, вы знаете, наверное, имел. Это говорит о том, что ну, как бы мы, мы себе дали такую установку без сна, потому что когда мы все-таки переживаем сценарные события, задействуем наши э, зоны и астралы, и эфирки, да, мы им не даем возможности отдохнуть, не даем возможности трансформации. Сны проявляет наш ментал, то есть мы видим их на астрале, но интерпретирует их наш ментал. Ментал угомониться у вас так и не смог, не смог. то есть он захотел расшифровать, что же там все-таки происходит в этот момент в пространстве подсознания, он не умеет не интерпретировать. Это определенное качество, с которым вам, на которое вам нужно будет обратить внимание. С одной стороны, это хорошо, когда ментал всегда пределе, а с другой стороны, это не очень хорошо, потому что иногда менталу надо давать не то чтобы возможность, а команду затыкаться. Потому что он иногда нам мешает. Он нам очень мешает, пытаясь, знаете, как сидит человек в кинотеатре, смотрит кино и начинает комментировать, что происходит. А что говорит, а? Он не может заткнуться, у него затыкалка, вот просто она выключилась, да, как пробка в ванной, она потерялась где-то. Он, не, он ничего не может сделать, да? его хочется очень сильно убить, причем всем окружающим, да? причем всем дружно собравшись, а потом обеспечив себе альмию. Вот с металлом происходит то же самое, он не может молчать. А, а иногда ему надо давать возможность отдохнуть, потому что он не все знает, а дело ве, что знает все, умничает на ровном месте, когда совершенно не надо. Вот сегодня он умничает. То есть это все на это стоит обратить внимание, потому что умничал то об определенном сценарии, он же вам показал не ужас, ужас, он же вам показал хорошо, хорошо определенные блоки, которые вы приобретали в течение жизни, приобретали достаточно ответственно и активно, но эти блоки заточены на дно. Все интерпретировать в хорошей, в хорошей форме. То есть видеть не дурное, а позитивное по всем желательно. Да? сами так воспитали ваш, ваш ментал. Я думаю, что и, и курсы, и литературы и, и, и, и, и прочие источники получения информации, вы их специально добывали, и они специально таким образом проявились в вашем сознании. Это однобокость, которая, с одной стороны, помогает вам выдержать жизненные катаклизмы, да? а с другой стороны, она не дает вам увидеть ситуацию не только в позитивном объеме, но и в негативном в том числе. Таким образом, кругозор ваш расширяется только в одну сторону, в сторону позитива. А здесь тьма перекрыта. Но Просто помните, она никогда не может быть перекрыта до конца. Торговаться с тьмой бесполезно. Закрываться от нее тоже. В любом случае она получит каждого из нас. Рано или поздно она получит каждого из нас, поэтому лучше иногда поворачиваться к ней лицом. То есть убирать из сознания однозначные стереотипные блоки, как интерпретировать ситуации только в положительном ключе, а учиться интерпретировать их по-разному, и в негативном в том числе, то есть видеть две медали, медаль с двух сторон. А что -то не Ну ничего, прибьете пару тараканов, даже если они двуногие, не страшно, не страшно, иногда надо, потому что в противном случае такой взгляд, он рано или поздно выражается в жесточайшее разбивание иллюзий а лучше это делать по чуть-чуть. Знаете, я лучше принимать микродозы, потому что если он польется сразу, вы просто этого можете, сможете не выдержать. Почему позитивное мышление иногда дает человеку не самый лучший эффект, не тот, который он ожидает. Сегодня все это хорошо, и я вижу все в хорошем цвете и всех людей улыбчивыми, добрыми, стоя на позиции Иешуа Гоносри, что плохих людей не бывает. Да? А когда они все-таки собираются все в коллектив и доказывают, тебе как бы три года репетировали, что они плохие и что бывает. Да? Но тогда сознание может просто не выдержать. Лучше микродозы, по чуть-чуть. Видите, в человеке не только очень хорошая, но и чуть-чуть плохого. Когда по чуть-чуть не страшно. Когда по чуть-чуть не страшно. Хуже, когда это чуть-чуть превышает дозу 5%. Вот. И тогда все рушится. Да, тогда все рушится. Просто не доводите, что она будет больше пяти процентов, пусть это будет по одному проценту каждый день. Всегда договоритесь сами с собой, возьмите такой гейс, что в конце дня вы будете анализировать прожитое и видеть не только хорошее, но и немножечко плохое. Да, это как, как мышьяк, который мы принимаем там, микродозами, чтобы когда нас себя соберутся отравить, мы не умерли. Так, пожалуйста, ваш вопрос. Возможно, uh -huh. тоже сон. Так. но у меня был сон такой, что я всю ночь проплакала. Uh -huh. А вот раз... обратная история. Наш просто вся разбитая, естественно, очень злая. Ну и, в общем-то, вообще просто не не Отдохну, вот, а ваши шаблоны как раз дорога. говорят о том, если происходят какие-то перемены в подсознании, это однозначно приведет не к добру. В Само собой. Само собой. Значит, смотрите, здесь у вас обратная история. Ваш ментал напит негативными объемами, негативными шаблонами. Любую перемену воспринимает как катастрофу. Вам та же рекомендация, только с обратным знаком. Попробуйте каждый день анализировать не только с точки зрения что плохого опять в нем случилось, но и все-таки что же чуть-чуть хорошего в нем произошло, тоже немножечко будете себя расширяться. Как мы уже говорили, хорошо, если вы сегодня ночью снов не видели, а если видели, то не помните. Это говорит о том, что ваш ментал немножко тоже вошел в состояние перестройки. Потому что если вы помните сон, он был достаточно яркий, сценарно понятный, это говорит о том, что ментал не угомонился ни на секунду, и он не размягчится. А Когда мы с вами возбуждаем стихии, ментал имеет свойство размягчаться. Он становится не жестким, а таким немножко мягковатым, мы уже сможем из него что-то сегодня вылепить мы сегодня сможем дать ему силы для трансформации. А если он по-прежнему нам бухтел как обычно, все то же самое, что и раньше, то это говорит о том, что нам придется проявить двойное, тройное, четверное усилие на всех чистках, которые мы сделали вчера, и вы будете делать их самостоятельно для того, чтобы это качество размягчения добиться. Он обязательно должен размягчиться. В идеале ваш ментал в спокойном состоянии должен быть, знаете, как такая побулькивающая, кипящая масса такой вот пластмассы, которая на воздухе застывает. Да? И пока у вас нет дела, чего она там, пусть она там булькает, не страшно. Но как только она у вас появляется, как только у вас появляется цел, вы верите в матрицу цель. Вытаскиваете эту булькующую субстанцию, накладываете ее на матрицу, она мгновенно застывает. Ваш ментал превращается в некое жесткое формирование такого трассы, по которой надо только лететь, и ни в коем случае не колесами перебирать. Да? Вы долетаете до цели в первую очередь, потом берете опять вот эту свою матрицу, опять ее в котел бульк, и пусть она там растворяется дальше. Потому что в этой жесткости уже больше нужды не надо. Вот мы с вами такого эффекта будем добиваться. Вот это вот магическое, колдовское состояние сознания, когда разум подвержен вашей воле, они а не необходимости, навеянные вне. Когда если у вас есть цель, вы перестраиваете мгновенно свое сознание под эту цель, но если у вас цели нет, вы позволяете себе те плановые трансформации, которые вам нужны. Вот это состояние, которое мы с вами будем пытаться достичь, очень оно важное, сильное в нашей дальнейшей работе. Если вы этого качества добьетесь, поверьте, для любых эгрегориальных структур, для любого воздействия, человеческого, нечеловеческого, быть абсолютно невызменно. Поверьте, человек это биологическая машина. Мы все созданы по образу и подобию. Нет, не божьего. Некого генетического образца, который относится нас к виду Homo sapiens. И этот вид Homo sapiens предполагает, что мы программируем его Программируемые на всех уровнях, начиная с генетики, заканчивая самыми верхними слоями сознания. Но давайте посмотрим на ситуацию с двух сторон, как минимум. Да? Если кто-то может нас запрограммировать, в том числе и генетически. Кто сказал, что мы не можем сделать это сами? Ведь это сам принцип. Человек ⁇ программируемое существо. Где написано, что он программируемый? Только там, высшим богом Яхва. Нет, нигде не написано. Нет такого документа. Я не видела. Зато я точно знаю, что человек при наличии воли и проявленной Я есть способен сделать все то же самое Только при наличии воли и проявленного Я есть. Он может сам себя перепрограммировать. Избавиться от программы совсем нет, так не устроен. так устроен человеческий вид, как биологический вид. Оно программируемое существо, которое от обезьяны, извиняюсь, от шимпанзе отличается на один процент генного набора, на один процент всего-то. И тем не менее этот один процент дает нам возможность управления своим собственным сознанием. Так давайте же им пользоваться. Давайте им пользоваться.